Две тысячи семнадцатый год, двадцать пятое сентября. Маслянина девятнадцать часов вечера. Температура воздуха плюс два градуса по Цельсию. Надежда Мицкевич, проект Я красавчик.